Так, и Шеребетишки, с вами Шеребетый, и я тут заметил, что мне надо бы купить новый это во-первых, короче, меня репортировали в какое-то место для демонов, и я должен там пройти паркур, насколько я понял, но ну, это легко, потому что... Так, ну короче, все нормально. Во-первых, запись, а во-вторых, я пришел сюда и сейчас всех убью. Так, ну все, я в принципе все выполнил. Вот теперь я могу. Ты смог? Я все сделал, верни меня обратно. Ты убил их и получил награду. Поговорите с незнакомцами. Каким не незнакомцам? В смысле? В короткой я тебе сейчас объясню. Все мы жертвы культа. Они заставляем выполнять свои поручения. Против нашей воли ты тоже наверное не сопротивлялся и все дело быстро. Тот страшный демон. Он главный из всего этого. Всех своих демон. Короче друг, мы идем из этой Ты с нами? Тогда подкупай нас. Мы же наемники. И идем все толпы Вы уничтожили деревню Культа, истинного и Проповедника, а не никто. Ну правильно, теперь никто. А дальше мы будем найти священника. Я знаю зачем. Ну не, не зачем, а где он. Вот он уже на этих розовых листьях. Так, ну я приплыл и теперь... Э, ты кто тут и что тут делаешь? Сидим. Я ждал тебя, я за тобой наблюдал, как ты из как бы вырвался в опасной земли. Я ему предсказываю будущее, не снилось, что ты придешь, поэтому я расскажу, что будет после. Тебе представить не, тебя поставит. не знаю кто, он был в черном океане Тебя отпоряют на муки и перед тобой станет сам бог войны, дальше идти ничего не идёт. Могу тебе на водку. Э, как все сделать, чтобы этого не случилось? Ну, не слушай своего наставника. Позволяю, выпросить цепочку сюжетных заданий. Теперь можете э, все, что делать, все, что я раньше. А... И ну, короче, на этом получается мы все закончили. поэтому и вот тут я не понял, это конец всего этого сюжетного игры, или я... мне надо было бы просто подождать некоторое время, чтобы пришло новое, новое как бы да, задание, чтобы я туда-сюда опять ходил. Ну, я думаю, это все-таки конец, поэтому всем пока-пока.